Ребята, всем здорова! Сегодня у нас новый выпуск, сегодня мы с Серегой Это наш подписчик с Егоревска Привет, Серега! Он приобрел себе магнит серии МП на 700 килограммов. Мы приехали под такой вот чудесный мост а, В Егоревский район Сейчас будем здесь пробовать, так сказать, выбивать это место Так, ну что, ребят, я распаковался Короче, сегодня буду использовать магнит серии МП на 600 килограммов двухсторонний а у Сереги будет МП двухсторонний на 700 килограммов. Сейчас посмотрим, что таит в себе эта река. Река, кстати, Кжелка называется. Давайте первый забросим, сделаем с вами, посмотрим, что у нас тут есть. Серега как-то местный. Он говорит, там еще один мозг какой-то прикольный есть. Обязательно сейчас сгоняем туда. После выбивания этого места посмотрим, что есть там. Погода сегодня отличная. Находки должны будут нас порадовать, я так думаю. Так, и тут у нас первый заброс. И уже мы что-то наловили, смотрите, такая палка. опа она Сразу 10 рублей, 10 рублей, 10 копеек, 10 копеек, там еще 10 рублей. Первый заброс, сама 30 в руки пришла. Ура! А, еще рубль, пацаны, нифига себе. Вот это место... Давайте еще что ли забросик сделаем с вами. Короче, я всю мелочь буду сюда складывать. Потом обязательно вам покажу, сколько получилось. Интересно. Клевое место. Вот такие места я люблю. я сколько раз мимо проезжал. А Серега сказал, давай приедем. Покидаем тут. А я думал, здесь ничего нету. Давайте с вами еще что ли забросик сделаем. На удачу. Такс. -ля -ля. Так, мама. напал немного. Так, над нашу песенку тянем, тянем. Сейчас что-нибудь да притянем. Кстати, ребят, у меня для вас офигенная новость. С 15 по 21 число мы собираем заявки, а потом мы выезжаем на совместную рыбалочку. К нам приедет такие каналы, как... прикольных пацанов если ты хочешь поехать с нами испытать магниты покидать провести обалденное время пиши мне в личку там я вам скажу где конкретно будет место и встречи нас собирается около 30 человек так ребят ну чё, серега делает первый заброс у нас мп 700 двухсторонний Оп. так давай серег перчатка кстати тоже прикупили Просто первый забросик у нас Серега еще не одел их Так Ну что у нас там уля Сразу куча чермета Я покажу, Серег, что ты поймал Так -с. Тут у нас Такая палка Опять мелочь, смотрите, 5 рублей 5 рублей И 10 копеек Короче, пацаны, сегодня мы отсюда уйдем богатые По-любому Серег, все места знает, так что обязательно поддержите этот канал Рыбацкий трофей большим лайком и подпиской. Скоро будет много прикольных видео. Вуаля, парни. Короче, забросик я достал сразу 40 рублей. 10 рублей, рубль, 10 рублей, 10 рублей и 2 рубля, еще 2 рубля. Как-то так. Как вам местечко? Я думаю, смотрите, сколько уже... Я кидаю здесь буквально 3-4 забросика, короче, попалось у меня. Так, давайте сейчас я отсоединю всю мелочь. И покидаем с вами. Вот, Серега тоже там, по-моему, ловил. Так. Так. Еще какая-то иностранная. Ну ладно, мы потом разберемся. Давайте, удачу ну, удачи, с вами забросим сделаем. Тут пришли. Рассмотрят, что мы делаем подпишите на рогах Но Какие есть, как говорится Так, так, так Ну-ка, что у нас тут Еще интересного есть Так, так, так так. А у нас, пацаны, опять Опять куча бабла Вы только гляньте, 10 рублей 5 рублей, 10 рублей Оба, на Вот это место Вот это я понимаю и так зарабатываются деньги. А вы еще спрашиваете, сколько можно денег заработать с поисковым магнитом. Кроме того, как куча чермета, еще можно кучу денег достать. Так, Серега. Серега, у тебя что-нибудь есть? Нет. Да поближе сюда кидай, я думаю, здесь недалеко, на отмыш кидают. Так, вот все смотрят, ходят, зашибись. Так у нас там еще есть так а тут у нас получается опять 10 рублей пробки и 10 а, и рубль как-то так продолжаем ребят еще забросик и достал такой классный напильник а серега все таскает мелочи он уже рублей 150 наверно таскал а пуговицы старинные пуговицы и мелочь. давайте с вами кинем Опа. это только вам на... одна сторона моста все что, что-то еще есть место обалденное все карантин закончился с 15 числа я в москву будем там выбивать и искать удачу так а тут у нас Опять мелочи, 10 рублей Опять, Еще один забросик Серега там ножик достал, правда столовый У меня попалось 10 рублей, 2 рубля Ключик да. вот такой вот Так, короче, гора мелочи Вот такая уже Так <клес> Давайте с вами что ли Еще забросик сделаем Короче, каждый наход. Зак... закидушка Получается у нас находочка Очень очень-очень хорошее место. Так, Серег уже измазался, но ну, я тоже... Ну как без этого? Это же магнитная рыбалка. Наше хобби. В грязину с деньгами. Так, а тут у нас гвозди, гвозди. Давай, что прикольное найду, покажу вам. Так, у нас еще забросик. 2 рубля, 2 рубля, 50 копеек и 10 рублей. Как-то так, Серег там тоже, короче, метеорит достал уже. И много-много чермета и кучу мелочей Ну в конце видео я вам покажу обязательно Сколько мы здесь заработали тут... Так, ребят спонул, да. так, Серег, что-то там огромное спонул, Сейчас я вам помогу Видите, вы, вы а, -а, -а. Здесь, а тем временем я достал 10 рублей, 10 рублей, 5 рублей там. И вот такую какую-то ручку От автомобиля как mm -hmm. Еще забросик, рубль, такое кольцо И вот такой баллончик попался так, Еще достал 10 рублей, рубль 10 копеек и вот такая Еще забросик, парни Сегодня какой-то денежный день Рубль, рубль, два рубля Два рубля, и тут 10 рублей 5. Ну что, ребят Покажем вам прибыль Короче, мелочь уже рублей Двести у нас, не меньше Много десюнчиков, давайте с вами забросик Серега говорит, там еще одно местечко Вспомнил Короче, мы сегодня посвятим день Магнитной рыбалки И все за с Так ну что у нас там? Вроде речка такая маленькая, а находок здесь полным-полно. Сейчас я вам потом покажу, что Серег достал еще. Так, а у нас. Опять мелочь, 2 рубля, патрон. 2 рубля патрон. Как-то так. Так, ребят, еще забросик. Такая свечка, ключик. 1 рубль. Так, один у меня еще у меня еще один забросик. Попал здесь рублей. Такого? Такой вот. Замочек Маленький-маленький, какой-то странный Кстати, редкий какой-то Смотрите Так И Итак. все пока Ну, я думаю, это место просто Выбивать, что и убивать Рубль 10 рублей Рубль 50 копеек И всякие э, прикольные штучки От замков попались Ага. Спасибо, обязательно сходим Тут маленькие подписчики пришли советуют нам Хорошо, обязательно сходим А этим временем, короче, достал Такую вот штуку непонятную Кто знает от чего, напишите в комментариях И опять пацаны и дамы Горь, гору, гору, гору мелочи всякие Правда подусталый, но все равно Мелочь, mm -hmm. а приятно Так, ну что, пошла здесь иностранная валюта Один цент достал 50 копеек, 10 копеек и вот столько, так, ребят, еще забросик достал Вот такую вот огромную арматурину Как-то так давайте с вами забросик сделаем Чтобы вы не скучали, как говорится Ребят, еще раз вам напоминаю У нас с 15 по 21 число Будет большая-большая встреча Всех магнитчиков в Москве Или в ближайшем Подмосковье Мы сейчас с местом определяемся Если ты хочешь Познакомиться с нами лично Там будет множество каналов все с разными магнитами. Хочешь познакомиться, хочешь покидать, увидеть прикольные находки. Такие, как, к примеру. Вот мы здесь 20 минут, короче, кидаем. Вот такая гора мелочь у нас уже получается. То пиши мне в личку или оставляй комментарий. И мы обязательно тебя пригласим. А у нас 2 рубля. Парень, меня место просто не устает удивлять. Тут каждый заброс в мелочу попадается Короче, 10 рублей, 10 рублей И там еще 10 рублей, 30 рублей Давайте, короче, сейчас как-то что-нибудь прикольный найдем Потому что у меня уже достал эту мелочь цеплять Уже такая гора, у Сереги там лежит Что-нибудь найду, сразу подключусь А в конце всю мелочь вам покажу О, Серега тоже нашел 10 рублей, да? 10 рублей и с другой стороны еще 5 по-моему 25 короче каждый заброс у нас по 25 рублей где средний выходит если суммарно ну, что, еще 15 минут прошло мы уже кучу мелочи натаскали потом считаем а я забросил короче достал такие вот ножницы и метеорит находки продолжаются так давайте с вами забросик сделаем Конечно, место мы уже это подвыбили, так конкретно, я бы сказал. Но все равно находки продолжаются через раз уже, правда. Но все же еще что-то здесь есть. Мы еще на другую сторону не ходили вот туда вот. Представляю, что там будет. Так. А у нас пока шмардяк. Серега, мелочь опять заброс. Сколько у тебя там? сейчас. Сейчас он покажет. 10 рублей у него, короче Так, ребят, забросик Поймал вот такую вот клему Метеорит и 2 рубля Один забросик на удачу Кстати, я еще сверло достал Как новое Классно, сейчас я туда кинем Место присмотрел Там вот, С другой траектории А у Сереги продолжает переть мелочь Уже почти что целая коробка Сейчас я проведу Серег, как тебе МПшка? Офигенно. Офигенно. Вот. Я тоже так считаю. Я вот что-то тяну. Что-то тяну. Что у нас тут? Оп! А у нас тут Короче, палка вот такая. И всякий шмырдиак попадается. Как-то так пока. продал. Так, прямое включение. Серегу достал у нас вот такой вот. Прикольную сережку Или что-то такое, напишите в комментариях И 30 рублей сразу Так, это сюда положим Мелочь к нашим богатствам сами про... <сх> -х -х -х, Ребят, прикиньте Короче, кидал-кидал Походу это золото, блин Если я не ошибаюсь А нет, магнитится Магнитится, зараза Я уж думал, первое золото на поисковой магнит будет Это, короче, от молнии такая фигнюшка Обидно. Ну ничего, положит на находочкам. Так, ребят, я даже на этом маленьком мостике умудрился застрять. Сейчас мне Серега веревку даст, давай. Сейчас пойду блин, в другую сторону и буду доставать. Ну что, ребят, магнит я достал, пришлось искупаться по колено. Хорошо, что вода теплая. с кроссовки снял, слазил. Он зацепился об балку, короче, вот оттуда. ту. -ту. И дать я больше туда не буду. Давайте сейчас здесь покидаем с этой стороны. А Серега с другой стороны. Серега Серегу обрызгал нечаянно. Извини, Серег. Извини, Горю. Можешь отомстить. У тебя магнит тяжелей. Так. А у нас тут опять мелочушка, пацаны. 1 рубль, а, и 10 копеек. Так, еще забросить, короче, достал вот такое вот непонятное оружие, что ли. Или от чего это, напишите в комментариях, кто знает. Что-то такая прикольная вещь. Тут все достал 10 рублей, 10 рублей, 2 рубля 50 копеек. Продолжаем, сейчас Серег будет с той стороны кидать, сейчас здесь чуть-чуть поубиваем еще. Пойдем уже на другую сторону. Ничего, ребят, на этой стороне мы все выбили. Давайте последний забросик на удачу с вами. И перебираюсь мы на другую сторону. Мелочь я здесь наловил рублей 80. Серега там еще больше с той стороны. Так что подключусь на другой стороне. Посмотрим, что там. А у нас вот последний заброс. Короче, шмырдяк вот такой. Пакеты и прочее. Как-то так. Короче, спустился я к Сереге Посмотрите, показать вам его находки. Куча чермета. И вот такое вот чудное увесистое царство монет. Тут куча монет. Обязательно в конце видео пересчитаю и напишу вам, сколько здесь было. Ну, рублей 300 здесь полюбас есть. А мы пошли на другую. ¿Qué es eso?